Привет, мои дорогие! С вами снова Юрий Пузыревский. И в этом коротком видео я бы хотел с вами поговорить вот на какую тему. На тему нашей веры и нашей убежденности. И поговорить я решил об этом не просто так. На это меня натолкнули участники моих семинаров. Потому что, друзья, многие многие из тех, даже кто сейчас смотрит это видео приходят в НЛП, приходят изучать НЛП, изучают фокусы языка, изучают эриксоновский гипноз и разговорное наведение и так далее, и так далее, и так далее. Для чего? Для того, чтобы научиться влиять на других, для того, чтобы эффективно изменить мнение другого человека или что-то в этом роде я вам могу сказать следующее что все это хрень собачья никакие фокусы языка никакой эриксоновский гипноз вам не поможет доносить свои мысли если в то, что вы говорите не является для вас правдой если вы не верите в то что вы говорите то э, все эти инструменты работать не будут вот напрочь и вот э, очень часто я встречаюсь вот с какой ситуации это убогое зрелище когда молодой человек прошел тренинг по пикапу допустим и его там научили говорить какие-то определенные фразы ну выглядит Бога, согласитесь когда человек там высказывает какую-то там крутую фразу которая должна вроде как, как ему пообещал тренер работать, а она не срабатывает. И почему она не срабатывает? Потому что человек не верит в то, что он говорит. Или давайте возьмем, к примеру, продавцов MLM. Да? Я не буду говорить, какой структуре. Я не хорошо, не плохо к этой, к этой всей индустрии отношусь. Но дело в том, что какие вот есть различия. Есть продавец товаров, да? который искренне верит в свой продукт. Он им пользуется и он этим продуктом живет. Да? И у такого продавца хочется этот продукт купить. Есть такой продавец, который просто к этому всему подходит как бизнес, и может быть, вдруг мне удастся заработать, но он сам не пользуется своим продуктом, он в него не верит. И тогда... Не фокусы языка, не косвенные сообщения, не эриксоновский гипноз, друзья, он в принципе работать не будет и помогать вам не будет, а может быть еще и будет усугублять ситуацию. Я вам приведу один случай из моей частной жизни, когда э, моя супруга однажды попросила у меня флешку, ну обычную маленькую флешку USB, да, она у меня попросила, я ей дал... Она и попользовалась, ну и все, и прошло какое-то время, я говорю, слушай, дорогая, отдай мне, пожалуйста, мою флешку. Она говорит, слушай, я тебе отдала в тот же вечер. И я поверил, я действительно искренне в это поверил, и знаете, я стал сомневаться, ну флешку я найти не мог, и я стал сомневаться вообще в своей памяти, стал сомневаться в своей памяти, и я перерыл уже все, и мысленно уже с этой флешкой попрощался. Через какое-то время, прошло недели две, может быть, три, мне жена присылает смс с вопросом «Муча, ты меня любишь?». Ну и обычно это означает уже что. Что-то произошло такое интересное, да. И присылает мне фотографию флешки. Э -э, ладошку со своей... Э -э, свою ладошку с моей флешкой. И я вообще, друзья, к чему это все рассказываю? Дело не в том, что мы там не нашли какого-то общего языка. Дело в том, что когда она мне сказала, что... Она мне флешку отдала, я ей поверил. Я ей поверил и усомнился в своей памяти. Когда я ей задал вопрос, «Дорогая, как тебе удалось мне внушить, что ты мне ее отдала?» На что она сказала? Говорит, «Ты знаешь, я была искренне уверена, что я тебе ее отдала». То есть она собиралась мне ее отдать, представила, что мне ее отдала, ну и на самом деле забыла ее отдать. Для чего я рассказываю эту историю, друзья? Эта история является таким ярким, хорошим примером, что когда человек искренне верит в то, что он говорит, пускай это даже будет не так, но он в это верит, он может донести свою информацию и убедить кого угодно в чем угодно. Но и, и фокусы языка, эриксоновский гипноз, трансовые технологии – это все будет вам очень сильно помогать, если вы верите в то, что вы говорите. Если вы верите в свой продукт, если вы верите в себя, если вы верите в другого человека, если вы работаете как специалист, поддерживающий специальности, да, это будет вам очень хорошо помогать. Но если вы не верите в те вещи, которые которые вы пытаетесь донести миру то скажем так это будет выглядеть по меньшей мере не конгруентно ну а по большей степени это будет выглядеть у бога друзья не обижайтесь но это на самом деле так когда вы видите неискреннего человека или человека который сам не верит в то что он говорит это выглядит по меньшей мере ну как бы ну не так да по меньшей мере смешно поэтому Друзья, вооружайтесь верой, подумайте о том, что для вас важно, подумайте о том, что для вас ценно и напишите свое мнение в комментариях к этому видео, мне будет интересно подискутировать, пообщаться с вами. По этому поводу, по поводу того, что вы думаете э, насчет веры, убежденности, убежденности в себе, убежденности в своем э, продукте, убежденности в своих идеях и так далее. На этом у меня сегодня все. Большое спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока-пока.